нищим с вороном 8 опять того же большого тут вот такой камыш выше ворона но судя потому что лось был раза в два больше у него должна голова торчать если он есть здесь ветер нам навстречу довольно сильный дует Хотя бы увидеть, хотя бы Лёшки найти. Вот так вот. Приехал забрать фотоловушку, должна батарейка сесть у нее. Раз заезжал, было наверное 6 фотографий. Козел ходит рогатый Туда-сюда, туда-сюда. В течение всего дня. В общем, все фотографии в разные дни и в разное время. Вот так вот Оставалось одно деление, у нее флешку поменял. Может быть еще кого успело, может быть нет, за с ней. Вот так вот вот. Вот такая местность все еще у нас. Ветер на нас. Ворон. Нет, нет, что то Бывает, реагирует в перерывах между тем, как траву ест. Вес широкий. Вот такой густой. Сзади меня молодняк поднялся. Я тут не был давно. До этого его тут не было. Вот так вот. Так. Место. Место вообще шикарное. Я так думаю, для лося. А ты ворон, как думаешь? Ворон также, в общем, думаю. Едем, разведуем, ищем. <свист> Маленький молодой енот. Прятался. Ладно. Да, вон Как будто, в общем, его там и нету. Едем мы по другим делам. Его мы здесь потом найдем. Есть у нас один специалист. По этому зверю. У нас свиньи на траве. Сейчас я выезжал. Три градуса у меня по градуснику было на улице. Вот такая вот. 고맙습니다. <목> В общем, ходить что-то прохладно ногам. Снежок сбивается свиней. Да вот так вот. Козлик далековато. Пока подходил, мне показалось, там еще кто-то с ним шел. А, вот, ага. Или сигареток. Или козочка. Мне кажется, это молодая коза. Маленькая какая-то размера. Прошлогодняя. Коза как бы ко мне под углом идет. Тут другую сторону нацелено. Может тоже развернется. Сейчас посижу, подожду. Вот такое место приехал Свеже не чищено, хотя нет, вот есть след Лапка Вот такая нора Сейчас кругом обойду, погляжу кого и что, что тут можно придумать. И будем что-то делать. Вот тут тропа набита. И что-то она показывает, что ей чаще бегает. Там получается, наверное, от норок он там что-ли. Ну еще дойду, сейчас я еще не все обошел, кучу. Да. Mm -hmm.